здесь у нас продаются апартаменты а также целые дома а наверху у нас еще и эксплуатируемую кровлю можно сделать виды просто обалденные застройщик сдает вам все это под ключ ремонт мебель техника тишина благодать с инфраструктуры здесь будет даже ресторан огромнейший привет уважаемые телезрители друзья представляете как же в сочи здорово посмотрите на дворе декабрь месяц зелено если вы заметите, прекрасные виды, чистейший воздух, просто природа. Вот в Сочи это то место, где хочется жить. Ну, по крайней мере, мне везде в России хочется жить, но в Сочи особенно. Дорогие мои, мы сегодня с вами находимся на объекте под названием Джиарджини. Вот так вот он выглядит. Здесь у нас продаются апартаменты, а также целые дома. Прям целые дома. Вот, вот грубо говоря, целый дом. Забирайте, как говорится, получите, распишитесь Продаются целые дома вот с таким вот видом Я вам сейчас предлагаю зайти в один из домов в Джордане И посмотреть, что же они себя представляют, какие здесь у нас виды Стройка кипит, как вы видите, за мной едет трахтер. я сейчас заберусь в какой-нибудь домичек вот давайте на примере вот этого домичка, наверное, сейчас я и заберусь, да? Давайте идем туда. Это у нас подъезд сверху. Там есть подъезд, несколько очередей, грубо говоря, строительства. И там внизу у нас еще тоже строятся наши домики. Еще раз говорю, дорогие друзья, здесь у нас есть как ниже домики, вон они, нижняя очередь, так и вот она, верхняя очередь. Можно купить дом целиком, можно купить просто тупо апартаменты. Ну, давайте на примере вот этого домика. Заходим в него. Вот мы заходим. Технология строительства монолитный каркас с блочным заполнением. Вот, мы сейчас заходим сюда, видим апартамент небольшой. Там у нас санузел, прихожая. Вот такой вот апартамент можете купить. Еще раз говорю, продаются у нас как целиком домики, так и как апартаменты. Вот такие вот у нас виды. Есть также у нас здесь вот такие вот места, под, под что угодно, хотите под гараж, хотите э, используйте под то, что вам нравится, ради бога, как говорится. Вон они, целые домики, видите, целиком, а наверху у нас еще эксплуатируемую кровлю можно сделать. Виды просто обалденные, давайте расскажу. Минимальная площадь это 28 квадратных метров, ну вот они, грубо говоря, видите. Действительно большой такой площадью получается. Вот здесь будет у нас перегородочка, и вот они на две части разделены. Наверху там еще у нас апартаменты-варианты. Видите, дома растут как на дрожжах. Самая фишка данного комплекса, это, конечно же, в том, что здесь сумасшедшая видовая характеристика. Я туда не пойду, ну, лень, если честно, спускаться на нижнюю очередь. Я, давайте, буду ходить вот здесь вот и рассказывать, показывать, что же здесь у нас здесь интересного в нашем... G Gini, ну реально, комплекс действительно очень интересный. Комплекс цены здесь от 220 тысяч рублей за квадратный метр, вот с такими видами. Минимальная площадь 28 квадратных метров, максимальная 45. Так что, если вы хотите G Gini, дорогие друзья, так что обращайтесь и эта красота будет вашей. Мои милые, уважаемые телезрители. Срок сдачи всего комплекса это третий квартал 2023 года. Сейчас я, наверное, ухожу ну, вперед, уже надо меня... Я понимаю, что пора менять локацию. Что-то, как говорится, здесь стоять мне толку мало. В первую очередь, тут концепция интересен, очень комплекс. Вот смотрите, вот такой вот номерочек, да, он классный. Смотрите, там огромная терраса. Здесь у нас э, кухня получается, здесь у нас кроватка. Все это видовое с вот таким вот видом. Э, дальше, это у нас санузел, это входная группа. Давайте еще раз заценим вид из обыкновенного э, номера в Джирджине. Видно вам, обалдеть, да? Это просто космический вид. Космовид. Вида космо, космовид. Ну что, дорогие друзья, будем продолжать. GRG NIN -E называется вся вот эта наша петрушка еще раз. Это у нас домики, вид снизу наверх. Видите, да, какая красота. Ну, на самом деле дома сдаются под ключ ремонт мебель. Техника, вы себе просто не представляете. Есть возможность выкупить, грубо говоря, это все, грубо говоря, пополам вот так делится. Раз, два, пар, Три, четыре, пять, шесть. А можете выкупить весь дом целиком. И застройщик сдает вам все это под ключ, ремонт, мебель техника, просто представляете, даже тапочки с халатами вам будут, вашего размера сюда, застройщик вам засовывает, и вы вот это все короче, полный фарш покупаете, полностью упакованные дома, представляете, обалденные предложения, на самом деле, мало кто у нас в городе Сочи сдает все это удовольствие, с ремонт мебель, техникой под ключ, да, еще есть вот такими вот видами, дорогие мои друзья. Вот это вот внизу у нас, это Дагомыс, это пляж Дагомыс. Смотрите, какие здесь, представляете, рассветы и закаты. Просто сумасшедшие видовые характеристики. Каждому, как говорится, по запросу. Если вы хотите дом целиком, забирай дом целиком, получишь хороший дисконт хорошую скидку. Хочешь он тот дом целиком? Забирай его нафиг целиком, дорогой мой друг, пусть у тебя будет дом целиком. Дома на сваях, монолитно-каркасная технология, видите, с блочным заполнением. Современные крутые дома. Джорджини – это уникальный коттеджный поселок-апартаменты, возвышающиеся над пучиной городской суеты, включающие в себя красоту природного ландшафта и завораживающий вид на море. Джорджини – это благоустроенная территория площадью 1 гектар с богатой инфраструктурой на высоте 400 метров над уровнем моря. Есть у нас здесь высота, смотрим, есть. Да, действительно, высоко. Комплекс клубных апартаментов Джорджини. Это 17 комфортабельных трехэтажных вилл, включающих в себя 102 апартамента. Площадью от 30 квадратных метров до 41. Вот такие вот дела. А, Возможностью объединения. А, Ака Джорджини есть все необходимые коммуникации. Собственная газовая котельная. Давайте буду потихонечку вот так идти ходить, спускаться. Есть своя собственная котельная. Канализация, водопровод. Короче, тут есть все. Реально автономный комплекс. А, Ака Джорджини находится в поселке. Учдере. Рядышком с нами находятся чайные домики. Скажите, где эти чайные домики? Слышали про знаменитые чайные домики в городе Сочи? Ну, вон они, видите? Вон вот это вот все, вот взяли. зелени, это все чайные домики. Ну, обалденная локация. Вот такие вот дела. Одна с уютным расположением Джорджини находится в удобной транспортном сообщении. Заезд федеральной трассы всего в 10 минутах езды от ЖД вокзала станции. Ну реально, тут до Дагомыса ехать 10 минут. Каких 10 минут? Бля? Я добрался так-то, если чего, он из Центрального Сочи сюда за 20 минут. Ближе здесь все. Так, насчет видовых характеристик поднятно. Администрация здесь создана у нас рекреационная зона у местного озера, доступная всем желающим. Тут у нас пешком до озера идти 5 минут. Реально, 5 минут. Дальше, что у нас здесь будет? по инфраструктуре. Инфраструктура апартаментного комплекса, индивидуальные и общие бассейны, инфини, детская игровая зона, ресторан здесь будет свой, паркинги, прогулочные зоны, в общем, здесь все будет у нас упаковано. Ну, так симпатично смотрится, согласитесь. Паркинг, эвент-зона и открытый кинотеатр под звездами, спортивная зона, воркаут, площадки, мангальная зона, прогулочные зоны. Обалдеть. С уникальными садами. Доступ к главным достопримечательностям локации. Прогулочные зоны по нацпарку. Трансферы. Инфраструктура Акаджи Арджиния идеально подходит для чего? Для постоянного места жизни или для отдыха? Ну вот, как-то так. Коммуникации все центральные, как я уже ранее сказал. Э -э и кратчайшие сроки сдачи. Еще раз, конечно же, главная фишка этого комплекса, я не побоюсь этого слова, дорогие друзья, это м -м, комплекс сдается под ключ ремонт мебель техника. И, образно говоря, ну, на примере, давайте, того, что я сейчас вам скажу. За 9 мультов вы получаете упакованный апартамент, ремонт, мебель Техника, халат, хотите и трусы вам туда положат. Размер не забудьте сказать. Вот, забираете либо отдельный какой-то этот, этот, этот, этот, да, или целиком вообще весь дом ха ма ха Получаете сумасшедшую скидку. Домики у нас строятся, и в третьем квартале 2023 года полностью завершается вся строительная работа на всей территории комплекса. Видовые характеристики, кайф, тишина, благодать, с инфраструктуры. Здесь будет даже ресторан и территория 1 гектар земли. Дорогие друзья, это реально обалденно облагоустроенный 1 гектар земли с богатейшей инфраструктурой. Буду потихонечку выходить из этой грязи. Помесил уже тут всю грязь. Буду сейчас подниматься, и вы со мной тоже. Ну, конечно же, видовая характеристика, это главный конек данного жилого комплекса. С такими видовыми характеристиками в городе Сочи, ну, мало что есть. А если есть, то стоит сумасшедших денег. Не забывайте, вы получаете здесь, грубо говоря, за 9 миллионов рублей комплекс, апартамент на территории одного гектара, где у вас будут и рестораны, и инфраструктура, и все, что захотите, да, все будет у вас На кратчайшие сроки сдачи вы получаете ремонт мебель техника За 9 мультов вы получаете практически 30 квадратных метров упакованных Не скворешник, не, не маленькие там 15 квадратных метров А получаете полноценный 30 квадратных метров, там 28-30, да, плюс-минус Упакованный ремонт мебель техника. Вот. вот эти вот домики ближе сюда. Мне больше всего нравятся. Ну, как правило, можно, конечно, повыше подняться. Ну, туда еще лестничный марш не приделали. В процессе, как говорится. Давайте еще раз зайду. Вот сюда. Заходим. Вот предложение. 30 квадратных метров. С ремонтом, с мебелью, с техникой упакованные. Купят вам халатик, трусы, носки. Я договорюсь. И вот такие вот у вас будут виды из вашего апарта вот то у нас балкончик, не забываем. Такое вот алюминиевое остекление здесь будет. Стеклопакеты тонированы. С вот такими вот видами. Мой номер 8918 880 0747. Звоните, пишите, дорогие друзья. Здесь есть большущая, беспроцентная рассрочка. Хотите иметь сейчас, оплатить потом? Все так хотят, лично я сам так хочу. Жду вашего звонка. Не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Пока, дорогие друзья. Обращайтесь ко мне. И ваш Джорджини здесь и сейчас уже сегодня.